Муздак. Скоро открытие. Да. Угу. Нет. Нет. Как красиво. Вот. Такое там было на Медео. Что-то фотографировалось. Это такие метрополитен, политен, метрополитен, метро тут. А вот это а конкуренты. С прикормкой? Да. Да. да. И как красиво, как хорошо. Да, вот надо с межаськами где гулять. Все, не успей. Пей и пиздец. Пиздец слово. Ну, пиздец кофе. Где вообще? No. Да, на рыбах. Значит, не запускаться. Амазодит, Красиво, да? Вот куда деньги уходят. Ага. Hello, hello